Так, синий сундук. Четыре тысячи. Всем привет, это нарезка сундуков. Сначала Т6 красные сольники, далее Алонские сольные сундуки. Если я где-то ошибся, напишите об этом в комментариях, я исправлю. все что будет в моих силах. Та-да-да-дам. -да. 26 тысяч плюс 32. 25 тысяч плюс 12. 28. Та-та-та-та. Да -да -да -да. Пять книжек. Двадцать восемь тысяч. Так, босса убиваю. Фиолетовый сундук 4900 плюс двадцать пять тысяч тридцать тысяч фиолетовый 80 на 1000 110 35 тысяч плюс 26 нет 50 тысяч выпало Записывай видос открывай. Угу. Ты записываешь, я надеюсь. Да. да, да. 20 тысяч. Открывай. открывай. Угу. Ты Ну, это, в принципе, не удивительно, вот я вообще не удивлю. Я не взявлю он дропа. 22 тысячи. Я промолчу про этот дроп. Пиздец. Такой я всякой четвертой хуйни, которую я в жизни не буду собирать. Блин, я бой не записывал. Я заберу. Пошли того, к тому пошли. Спасибо, хорош, братан. Я не записал. Серьезно, не записал? Нормально, насколько я понимаю. Ты что, стрим не врубил? Так. Уже? Да. Я его убью. Бомбаш. В конце видео это для новичков. Понимаю. Нужен шмот. Бля, дядь хорош. Да босса. <звы> Ч-то мне наемника, наверное, не надо брать. Либо на инвиз. Там ещё не вся всем... 30 тысяч в натуре? Пизде... Не забирайте, дай посмотреть. Да. Так, так, так, так, так, синий. Чекаю. 50 тысяч. 22. Так, где взять мула? Подскажите. Подскажите, где взять мула? Мул покупается в магазине в разделах лошади. Или нет, в разделе транспорт. Все по красоте О, сделано. Писал, да, согласен. О, книжка выпала у тебя. Сейчас заберу. О, золотой. золотой! Иди 30 тысяч собери быстрей. Давай, иди собирай. Да иди сюда, блядь. Офигеть. Так. Лайк, подписка, комментарий. Другие видео, заходи на трансляции. Я глушу. сразу вот, братан, вот это выебать контент. Ну, золотой сундук. Зря я тебе сказал, блядь. Давай ты открываешь. Блять, записать. 85 тысяч не выпал. Понимаю, 375. И записать-то записал, нет? Да. Я в принципе не удивлен в таком дроп. The summer's cold.